Уже 12, нас достаточно много. Мы вместе участвуют в нашем вебинаре и будет комментировать какие-то возможные, появятся технические вопросы глубокие. Олег Левицкий, это наш старший специалист по оборудованию ИСТАР также. Соответственно, давайте начинать. Период в настоящее время в нашей стране тяжелый. Многие компании перестали работать, часть компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу, но при этом э, требования, требования к функциональности, требования к самой работе э, зачастую не только не упростились, но даже и повысились. Итак, э, решение компании E-STAR для работы в режиме изоляции. Вот, какие мы, задачи э, наши э, коллеги наши компании и вообще компании должны реализовывать при работе. Но в первую очередь каждый сотрудник должен быть доступен для звонков, для входящих звонков в привычном режиме. Все наши партнеры знают номера нашей компании, при этом удобно партнеров и для нас пользоваться всеми телефонными сервисами в режиме. То есть звонить на знакомые номера, донабирать, соответственно, также знакомые номера, по телефонии, так же, как это было до эпидемии. Что было бы удобно еще? Было бы удобно звонить коллегам, так же, как мы это делали в офисе, по коротким трехзначным, четырехзначным номерам. Все эти номера у многих уже есть и в записных книжках, и в телефонной книге, в CRM-системах. Это удобно и хотелось бы сохранить этот функционал. Общение с партнерами не хотелось бы ограничивать, несмотря на имеющиеся обстоятельства. Общаться хотелось бы полноценно с партнерами, как находящимися в нашем регионе, так и находящих Кроме того, также хотелось бы пользоваться всеми возможностями, которые у нас имелись, используя CRM-системы, используя почту, используя адресные книги и прочие приложения, которые нам привычны. Ну и, естественно, хотелось бы в полной мере иметь возможность решать все деловые вопросы, независимо от режима нашей работы. В каких условиях, собственно, мы оказались при режиме самоизоляции? Как правило, сейчас мало кто имеет настольный телефонный аппарат. У большинства есть в наличии телефоны либо на базе операционной системы Android, либо на базе операционной системы iOS, но и настольный. Компьютеры достаточно часто имеются. При этом в режиме домашней работы, удаленной работы, хотелось бы сохранить все привычные сервисы местного использования документов, управления контактами и работы с нашими CRM-системами. Первым из интересных сервисов, которые мы рассмотрим, это linkus сервис Компания E-Star является производителем телефонных станций. Из известной линейки S-серии, это телефонные станции от S412 до S300, также имеется решение для крупных организаций, это телефонная станция К2 на 2000 пользователей. Сервис Линкус Сервис встроен в программное обеспечение этих телефонных станций. Что же это такое? Linku с Cloud Service ⁇ это приложение, которое может устанавливаться, может устанавливаться в телефонные аппараты, в смартфоны на базе операционных систем Android и iOS, а также может устанавливаться в ноутбуки и персональные компьютеры под управлением Windows и, и как бы компьютеры производства компании Apple также. Для чего это нужно? Что это такое? Приложение Lingus Cloud Service позволяет получить всю функциональность, все возможности офисного телефона, офисной телефонии в собственном смартфоне или в собственном ноутбуке, или настольном компьютере. Причем эта функциональность распределяется между устройствами. То есть, используя смартфон, и используя приложения для настольного компьютера, эти приложения работают в паре, синхронизируются, имея один и тот же телефонный номер, что достаточно удобно. Приложение Lincus Cloud Service обеспечивается с помощью выделенных серверов компании eStar, при этом формируется защищенный канал связи. И э, приложение работает надежно, хорошо, качественно и обеспечивает хороший уровень безопасности соединения. Очень простая, очень простая и легкая активация обеспечивается приложение. То есть для этого не нужно практически никаких сложных настроек. Приложение активируется за четыре простых шага которые мы рассмотрим чуть далее в этой презентации. Попутно буду отвечать на те вопросы, которые достаточно короткие и простые. Все сервера компании ESTAR, которые обеспечивают защищенные каналы связи, расположены на территории Российской Федерации. Поэтому с этим вопросом все хорошо и соответствует нашему законодательству. Приложение Lincos Cloud Service обеспечивает возможность унифицированных коммуникаций как для смартфона, так и для настольного компьютера. Загрузить приложение можно из магазина приложений, либо с сайта компании e -Star. Все приложения как для смартфонов, так и для настольных компьютеров регулярно обновляются. Соответственно, самые свежие версии имеются в открытом доступе постоянно принимать звонки и совершать звонки можно как со смартфона так из мобильного так и из настольного компьютера единый телефонный номер обеспечивает возможность работы этих двух приложений как одного достаточно большое количество функций достаточно удобное управление позволяет собственно ощущать себя при удаленной работе точно так же как в офисе Приложение Linkos Cloud Service хорошо тем, в отличие, допустим, от тех приложений, которые мы используем для персонального общения, Skype, Viber и прочие, тем, что Linkos Cloud Service решает, решает задачи именно корпоративного общения. То есть это приложение для компании. Используя это приложение, вы можете получать звонки с корпоративного номера. Вы можете использовать э, линии связи именно своей компании для исходящих вызовов. Те клиенты, которые получат э, ваш вызов, увидят на своем смартфоне телефонный номер именно вашей компании. То есть таким образом создается полная, абсолютно полная... Эм... Взаимодействие аналогичное к тому, как если бы общение происходило непосредственно из офиса. Как я ранее уже сказал, Lincus Cloud Service обладает достаточно большим набором, большим набором функционала. Это создает нам возможность работать в привычном режиме, организовывать аудиоконференции участников, организовывать переводы вызовов, удержание вызовов, возможность просмотра списка абонентов, возможность передачи коротких сообщений, возможность видимости состояния абонента. Ну, то есть мы можем видеть конкретно в нашей компании, кто сейчас доступен для связи, кто разговаривает, кто находится в каком-то другом статусе. И можем устанавливать самостоятельно эти статусы. Кроме того, для приложения для персонального компьютера возможна пересылка файлов между участниками, а также интеграция с некоторыми CRM-системами. Интеграция с CRM-системами обеспечивается, обеспечивается интеграция с рядом CRM-систем. Это достаточно просто осуществляется из собственно, интерфейса управления телефонными станциями компании E-Star. При этом при такой интеграции доступны функции всплытия окна с информацией о клиентах, записи вызовов, истории звонков. Интеграция сейчас имеется с теми CRM-системами, которые показаны на слайде, но работа компании E-Star постоянно ведется для дополнительного подключения популярных систем, как во всем мире, так и в России. Как обещал, пару слов о том, каким образом мы можем произвести активацию приложения с Cloud Service. Это делается достаточно просто. В интерфейсе управления телефонной станцией мы делаем четыре простых шага, которые обеспечивают подключение всех абонентов, всех пользователей телефонной станции к данному сервису. Причем скажу что, сразу, что активация Linkos Cloud Service обеспечивается сразу для всех абонентов телефонной станции. В обычном режиме, в обычном режиме стоимость данного сервиса она является, ну, во-первых, достаточно невысокой, во-вторых, она также открывает возможность использования его для всех абонентов, без исключения. То есть решение и возможность его использования ничем не ограничивается, нет разделения по количеству абонентов. Итак, каким образом мы можем включить эту облачную службу? Мы заходим на соответствующую вкладку, где просто кликаем в двух местах для того, чтобы эту службу активировать. Занимает это не более 30 секунд. Далее переходим на следующую вкладку, где происходит активация непосредственно клиентов Линкос. Здесь у нас указаны внутренние номера телефонов. Здесь у нас указаны e-mail пользователей, которым будет направлено автоматически направлено приглашение для активации этого сервиса. Следующим шагом происходит автоматическая рассылка приглашений тем пользователям, которые, которых мы включили в эту рассылку на предыдущем этапе. И последний заключительный этап. Состоит в том, что пользователь получает сообщение по электронной почте с QR-кодом, сканируя который, он подключает это приложение для своего мобильного устройства для смартфона или переходит по ссылке для подключения приложения для персонального компьютера. То есть, очень потратив не более 4 минут, мы можем обеспечить приложением LinkedIn сервис всех сотрудников нашей компании, которые используют телефонию Естар. E Таким образом, находясь дома, находясь в режиме самоизоляции, мы получаем все возможности. Но не мы получаем, сотрудники, которые используют телефонную станцию Естар, e получают возможность общаться аналогично тому, как это было бы непосредственно в офисе. Они друг другу по коротким номерам. Звонить своим клиентам, своим партнерам, используя корпоративный номер компании, принимать звонки, использовать автоответчик, так же, как это было бы при работе внутри офиса. Видеть состояние друг друга и пересылать друг другу файлы и документацию, которая в данный момент была бы интересна. Следующим продуктом, который компания e star предлагает своим клиентам, своим партнерам, и который может помочь партнерам, в первую очередь, ну и в том числе и конечным заказчикам в режиме самоизоляции, это Remote Management. Что это такое? Давайте рассмотрим. Remote Management – это сервис удаленного доступа к управлению устройствами, компании E-Star. Такие устройства имеются в виду. Имеются в виду в первую очередь гибридные телефонные станции S-серии с S412 по S300. А также телефонные станции K2. А также VoiceOver IP шлюзы компании E-Star. Если, если партнер или конечный заказчик имеет достаточно... Большое количество оборудования, разветвленную телефонную сеть на базе оборудования ESTAR, в которую входят и телефонные станции, и Voiceover IP-шлюзы, встает вопрос о удобном способе контроля за этой телефонной сетью. При условии использования приложения Remote Management эта задача существенно упрощается. Использовать ремонт э, менеджмент можно из дома, можно э, находясь собственно, в любом практически месте, где имеется интернет. Э, для этого не требуется находиться внутри локальной сети компании. Таким образом обеспечивается возможность э, улучшения, ускорения обслуживания, э, возможность обслуживать телефонную сеть, без непосредственного выезда, без непосредственного доступа к оборудованию. И, собственно, канал при подключении к оборудованию также формируется защищенный, что предотвращает возможность доступа в него нежелательных, или, ну, нежелательных, нежелательного вторжения для перехвата, так скажем, оборудования удаленно, удаленного. Вот, то есть канал для подключения также является защищенным в данном случае. Как работает само приложение? Приложение Remote Management, e Star Remote Management, доступно из личного кабинета партнера на сайте www.eStar.com. Активация сервиса производится по ID партнера. Далее, после активации... Мы можем в данном кабинете зарегистрировать все имеющиеся у нас устройства на сети и телефонные станции и VoiceOver IP шлюзы. И, соответственно, далее на десктоп, на основное окно этого приложения, мы можем разместить статусы устройств, мы можем разместить другие вкладки, сообщающие нам динамику изменения каких-либо критериев, которые мы сами зададим. Этих критериев достаточно много. Мы можем одни окна скрывать, другие добавлять. То есть достаточно гибко настраивается десктоп. И достаточно гибко используется тот объем информации, который мы можем видеть в первую очередь. Вот. Используя эти окна, используя эти сообщения, мы можем контролировать статус устройств, можем оценивать уровень и опасность неисправностей, можем непосредственно проваливаться в настройку каждого конкретного устройства для более детального его обслуживания сервис обеспечивает защищенный канал между собственно оборудованием и самим сервисом и при этом не требуются какие-либо дополнительные устройства или программное обеспечение для того чтобы эту защиту канала обеспечить и, наконец, вишенка на торте среди решений компании ESTAR для обеспечения удаленной работы, для обеспечения работы в режиме самоизоляции это ESTAR Cloud PBX. E-Star Cloud PBX это облачное ITS, облачное решение. Все оказались в достаточно сложной ситуации. Представим себе, что компания работала в офисе, имела на, на базе какой-либо там стандартной цифровой телефонной станции. У всех на столах, соответственно, имелись цифровые телефонные аппараты. Все было хорошо. Пока все работали в обычном, в нормальном режиме, всех все устраивало. Сотрудники, которые иногда работали удаленно, пользовались просто своим мобильным телефоном. И как бы наступили другие времена, неожиданно. Да? Вот, неожиданно наступили другие времена, сервисы, привычными сервисами возможность э, работать с ними уже, э, так скажем, ограничена, э, но, тем не менее, потребности остались. Как обеспечить, как обеспечить для сотрудников единую рабочую среду в данном случае э, при отсутствии возможности доступа к своей офисной телефонной станции? Безусловно, здесь в качестве решения может быть использована облачная АТС Естар. Чем она хороша? Хороша она тем, что облачная АТС Естар это не какой-либо, так скажем, ограниченный сервис, как это часто бывает среди других облачных телефонных станций, предлагаемых операторами связи. Облачная АТС Естар это полностью... Полноценная, полнофункциональная АТС, аналогичная всем гибридным телефонным станциям компании star которые продаются и которые, собственно, имеют корпус. Весь функционал, все программное обеспечение и все, все сервисы, которые доступны при использовании гибридных телефонных станций, доступны также и на облачный АТС. Все абсолютно идентично. Инженер, который может настраивать гибридные телефонные станции, без труда разберется и настроит АТС ЕСТАР облачную. Все функции унифицированных коммуникаций, все возможности интерфейса и управления также сохраняются здесь. Таким образом, сотрудники, которые неожиданно оказались разделены, неожиданно оказались в изоляции дома, могут э, вновь собраться э, для совместной работы на базе именно облачной АТС ЕСТАР. При этом будет, им, им будут предоставлены все сервисы, все услуги, э, корпоративные линии связи, как при работе в офисе, абсолютно идентичным образом. И, соответственно, эффективность работы в данном случае компании, безусловно, повысится. Э, каким образом... Э, в данной ситуации в режиме самоизоляции при карантине компания E-Star помогает партнерам, помогает конечным заказчикам и обеспечивает их решениями для улучшения взаимодействия в рамках этой пандемии. Во-первых, на приложение Lincus Cloud Service, которое нам помогает общаться, пользоваться унифицированными коммуникациями в своем смартфоне, Компания предлагает 90 дней бесплатного подключения. Телефонных станций E-Star, S-серии и e K-серии уже э, продано достаточно большое количество. Это не 10, не 100, не 1000. Это число достаточно большое. И этот сервис уже ждет своего заказчика, ждет своих э, пользователей в каждый уже в каждой телефонной станции, которая была поставлена. Для этого достаточно просто зайти в интерфейс управления и активировать этот сервис. Три месяца бесплатного подключения, три месяца бесплатной работы обеспечена будет для всех, всех абсолютно пользователей, которые на этой телефонной станции используются, ну, которые используются этой телефонной станцией. То есть это абсолютно уникальная вещь, интересное предложение, и которое позволяет прямо сейчас существенно повысить возможности общения между сотрудниками компании и сотрудников компании со своими партнерами. Кроме того, компания e предлагает для системы управления телефонными станциями и VoiceOver IP-шлюзами до 50 подключений. Ну, почему до 50 подключений для обслуживания? То есть прямо сейчас каждый партнер может в своем личном кабинете активировать функционал ремонт-менеджмента и подключить 50 устройств для обслуживания в течение действия этой промо-программы. E-Star Cloud PBX. Соответственно, срок эксплуатации точно такой же, то есть 90 дней. Вы можете бесплатно пользоваться, бесплатно пользоваться облачной виртуальной АТС E-STAR, включая все функции, которые, собственно, на ней реализованы без каких-либо ограничений. Скажу пару слов о том, каким образом можно получить еще раз, каким образом можно получить все эти сервисы, все эти предложения. Как я ранее говорил, сервис Lincus Cloud Service запускается непосредственно из интерфейса управления телефонной станцией Естар. E при наличии каких-либо вопросов при или сомнений, или, допустим, при активации этого сервиса вы увидите, что там менее 90 дней дается возможность эксплуатации, обращайтесь по этому поводу на электронную почту partner.estar.ru. И эти вопросы все будут оперативно конкретно решены. То же самое касается интерфейса Remote Management. Если у вас по какой-либо причине нет личного кабинета на сайте компании e-star, обращайтесь на партнер e-star.ru, и вопрос с подключением к кабинету мы тоже, тоже оперативно решим. Аналогичный значит, адрес электронной почты мы используем для активации функционала eStar Cloud PBX, соответственно, пишите на партнер eStar.ru о необходимости активации этого сервиса, и мы, соответственно, этот сервис для вас активируем. При всех запросах на партнер eStar.ru просим указывать ИНН на именование компании, для которой этот сервис будет предоставляться. И все, ну, все эти приложения мы постараемся предоставлять достаточно быстро. И что касается E-Star Cloud и BX отдельно, у нас есть собственно несколько вариантов предоставления этого сервиса. Мы можем предоставлять его в рамках нашей платформы, которая имеется у компании Epimatic, а также в рамках глобально, глобальных так скажем виртуальных систем компании E-Star. В целом, та информация, которую я хотел поделиться с вами, я поделился. Поэтому давайте посмотрим, какие еще есть вопросы. Угу. Ну, пока идет ответ на некоторые вопросы, добавлю пару слов про функционал Lincoln's Cloud Service для телефонной станции К2. Как вы знаете, телефонная станция К2... Это решение для корпоративных заказчиков до 2000 пользователей. Причем это решение у нас сейчас предлагается в виде четырех модификаций на 500, на 1500, на 1000 и на 2000 абонентов. Как в составе серверов, так и в виде чистого программного обеспечения. Lincus Cloud Service также доступен и работает на этой телефонной станции. и, более того, можно попробовать этот сервис и вообще эту, протестировать эту телефонную станцию достаточно просто, также обратившись на партнер Мы вышлем вам ссылку в этом случае для скачивания программного обеспечения. Вы сможете развернуть его непосредственно на своих серверах или в облачной инфраструктуре и посмотреть, как все это работает для решения класса Enterprise. Вопросов? Пока не вижу. В любом случае, прошу обратить внимание на последний слайд. Здесь указана электронная почта, указан номер телефона, по которому вы можете обратиться. Соответственно, ждем ваших вопросов, ждем ваших обращений по этому адресу и телефону. Отвечу вам в этом случае через Линкус, про который так долго рассказывал. Сможете оценить качество и качество работы данного сервиса. Вот. Поэтому прошу присоединяться, прошу активировать uh, Linkous Cloud сервис на uh, телефонных станциях ваших, ваших и ваших партнеров и пользоваться теми решениями, которые компания E-Star нам любезно предоставила в этот непростой период. Uh, большое спасибо всем за участие. Наверное, можно уже нашу презентацию завершать. Всем спасибо. До следующих встреч.